эндокринологи занимаются э, проблемой ожирения, но не все составляют программы снижения веса, индивидуальные программы снижения веса. У меня же в чем э, особенность моя, да, я еще диетолог, то есть я эндокринолог диетолог. Ну, казалось бы, создать дефицит калорий, уменьши употребление жирного, сладкого и будешь худеть. Но еще раз сделаю акцент. Худеть надо за счет жировой ткани, а не за счет мышечной массы. 70% людей, снижающих вес, особенно быстрые диеты, это люди, которые худеют за счет мышечной массы. А потом они точно так же быстро набирают вес. существует два вида жировой ткани. Это белая жировая ткань, которая вырабатывает вредные биологически активные вещества, и благодаря ей именно развиваются осложнения при ожирении. И бурая жировая ткань, она выполняет очень много функций. Первая – это гормональная функция, то есть она вырабатывает биологически активные вещества и гормоны. Это иммунная функция, то есть жировая ткань отвечает за иммунитет. Функция термогенеза, то есть жировая ткань тоже может участвовать в процессах снижения веса. Но, к сожалению, в возрасте после 40 лет ее активность снижается. И сейчас ученые всего мира борются над тем, что э, как придумать, активировать бурую жировую ткань для того, чтобы человеку было легче худеть. В настоящий момент волшебной таблетки такой нет. Но для того, чтобы активировать бурый жир, в настоящее время нам может помочь физическая активность. Именно физическая активность позволяет превращать белый жир в вредный в, в хороший бурый жир. Для того, чтобы э, помочь превращать белый жир в бурый жир, человеку нужно в среднем делать 8-10 тысяч шагов в сутки. Все, что менее 8 тысяч шагов в сутки, это малоподвижный образ жизни. А малоподвижный образ жизни приводит к тому, что накапливается белый вредный жир. Выдающийся американский ученый Роберт Ластинг в процессе исследования сделал следующие выводы. Только физическая нагрузка без изменения пищевых привычек не приводит к снижению веса. Например, если человек с ожирением а, начал усиленно заниматься спортом, но при этом не изменил своих пищевых привычек и употребляет большое количество сладкого и жирного, похудеть будет очень сложно, фактически невозможно. Многие пациенты э, для снижения веса просто ограничивают себя в калориях. Американский ученый Роберт Ластинг сделал следующий вывод, что разная еда одинаковой калорийности оказывает разное влияние на организм. Например, если вы э, на 300 килокалорий сидите гречку или сидите на 300 килокалорий печенье, от печенья вы потолстеете гораздо быстрее. А кроме того, именно печенье приведет э, к набору вредного белого жира. Или еще его называют вистерального жира. Для того, чтобы снизить вес, важно не только ограничить калорийность пищи, а еще определиться с качественным составом пищи. Питание должно быть сбалансированным. То есть у вас важно соотношение между белками, жирами, углеводами. Только тогда вы будете снижать вес правильно. Как поступает типичный человек с ожирением? Наступает весна, нужно быстро похудеть, мы открываем интернет, начинаем набирать диеты и ищем диеты именно с быстрым результатом. Но никто не задумывается, как только вы начинаете худеть в быстром темпе, вы теряете не только жировую ткань, вы теряете мышечную ткань. Что в результате приводит к тому, что у вас снижается обмен веществ? И как только вы начинаете есть чуть-чуть больше, вы будете толстеть вновь. Есть диеты, допустим, низкожировые, да, когда люди очень резко ограничивают жир, особенно растители. Этого ни в коем случае делать нельзя. Потому что это приведет э, к тяжелым поражениям сердечно-сосудистой системы. Это может привести к э, заболеваниям кожи, это может привести к заболеваниям волос. В моде белковые диеты, потому что они позволяют очень быстро сбрасывать вес. Но никто не задумывается, что большое количество животного белка в будущем может привести к онкологии. А онкологи говорят: чем больше белка, тем больше риск онкологии. Поэтому питание, важный момент, питание должно быть сбалансированным. К голоданию эндокринологи относятся негативно, потому что это колоссальный стресс для организма. И в будущем вы наберете очень быстро свои килограммы лишние, но еще у вас пострадает мышечная масса тела, потому что в период голодания у вас не поступает белок. У вас не поступают углеводы, у вас не поступают жиры. И человек начинает для энергии расходовать не жировую ткань, а мышечную ткань, а это очень вредно для здоровья. Разгрузочные дни используются в программе э, снижения веса, но в настоящий период отношение к, э, к ним изменилось. То есть считается, что нецелесообразно использовать разгрузочные дни, потому что разгрузочные дни – это, как правило, какие-то моно диеты, да? Это кефирные дни, это могут быть э, дни на гречке, это могут быть э, дни на фруктах. В этот день э, не поступают все питательные вещества, которые необходимы для функционирования организма. Соответственно, у вас страдают нервные клетки, у вас страдает мышечная ткань, у вас страдает сердечно-сосудистая система. И э, толку от этого никакого нет. Потому что завтра вы наедитесь и нивелируете действия своего разгрузочного дня. Все должно быть сбалансированным, рациональным. Главный принцип снижения веса – не навреди.